Приветствую всех на своем канале Орхидея от Татьяны. Хочу вам сразу же похвастаться в свою групповую посадку! Я посадила две вариатные орхидеечки и одну зебристую. И посмотрите, какая красота! Это никак не хотела выпускать ничего! И наконец-то она проснулась спящая красавица. Это выпустила первая. Затем пошла расти вот эта орхидеечка. А затем начала расти и средняя. И посмотрите, какая прелесть у меня. Замечательный рост. Я их посадила в классическую систему, в кору. Видите? И на фитильный полив. Я наливаю по краюшку горшка сюда воды. И больше не поливаю. Вот так отодвигаю этикеточку. Вот сюда наливаю водички. Когда полностью заполнится. Видите, еще есть вода. Она уже позеленела, так как горшок м -м, прозрачный. И на нее попадают лучи солнца. И вот фитилечек достает. И посмотрите, как красиво мои орхидеечки пошли в рост. Листики пыльные. Я боюсь их даже и мыть, и протирать. Я вот так щеточкой немножечко... Протруем листочки и все. Потому что я этого загнивания страшно боюсь. Чуть что, влага попала. А это моя реанимашечка. Вот это я спасала столько времени. И у меня есть видео на канале. Посмотрите, как я ее спасала. Как она бедненькая мучилась. Но она все-таки выжила. Может быть еще будет у меня цвести. Цветоносик она пустила. Но я его обломала случайно. И, ну, ничего, почки там есть живые. Вот почечка живая с этой стороны. Но главное не то, главное то, что она пустила листочек. Новенький, молоденький. И варигатность у нее какая хорошая, э, сильно широкие полоски. Это хороший знак. А это немножко другая варигатная. но цвет, по-моему, должен быть одинаковый. Ну, посмотрим. Как только зацветет, я вам сразу буду ее показывать, потому что я сама жду этого очень, очень жду сильно. А сейчас вам покажу своих реанимашечек. Немножко расскажу, как они себя чувствуют. Например, вот эта реанимашечка, она росла у меня в мху. Как только начал продвигаться рост листочка, я ее пересадила в классическую систему немножко. Поставила пена стекла и коры добавила сверху. Кора сверху абсолютно сухая. Посмотрим, как она будет в, таком, э, в такой системе расти. Пока о ней ничего говорить нет, не могу, потому что ну, новых новостей слишком много нет. Вот в таком горшочке она теперь растет. Листочек блестящий, красивый, молоденький растет. Продолжает свой рост. Видите, как он начал блеск появился и резко растет у нас стоит у меня на мокрых пяточках внизу керамзит чуть-чуть пена стекла и кора сухая абсолютно сухая сверху это одна реннимашечка я ее на солнце не ставлю она у меня в таком состоянии а вот вторую орхидейку я купила в прошлый раз вместе с той черной которая растет в амхе тоже реннимашечка я ее после того еще третий день сегодня не поливала. Цветоносик вот растет. Все у нее хорошо, замечательно. Пускай себе растет. Тоже на солнышко, на окно я ее не стал Теперь эта орхидеечка, которая я корни мазала Максиму. Она у меня стоит такой в обрезанной бутылке. Красиво декоративной. И корней у нее абсолютно нет. Я наращиваю ей корневую. тургор она не теряет. Она сказочная у меня, она не теряет дурки. Смотрите, Максимом я взяла просто шприцом и залила сверху вот эту часть, потому что, когда я намазывала палочкой, мне показалось мало. Я просто залила шприцом э, Максимом полностью сверху. Вот так я ее ставила вверх тормашками ждала, пока подсохнет этот э, шейка Вроде бы у нее все хорошо. Посмотрите, к воде она не касается. Вот видите, здесь еще пробочка в серединке, чтобы она к воде вообще никак не попала. И вот так она стоит у меня в таком состоянии. А вода внизу для того, чтобы была влажность воздуха. Здесь дырочки внизу. Смотрите, сколько много дырочек я поделала, чтобы к ней подходила влажность воздуха. И вот так она себе стоит замечательно. И все у нее хорошо. Вот орхидеечка которую я посадила в мох тоже просто видите как она себя хорошо чувствует на дне дырочек нет воды я сюда чуть-чуть налила видите чуть-чуть мох влажный а до середины а здесь уже сухое идет в эту часть а в этот горшочек двойного мне налила водички для испарения вот так она у меня стоит и все у нее замечательно. Вот орхидеечка тоже сильно пропадала. Это деточка, я вам сейчас покажу. Это уже уронила, он землю рассыпала. Сейчас буду убирать. Цветочек он перевернулся, видите? Бегония. Красивая тоже, видите, какая. она. Но она немножко перевернулась. Хочу про эту рассказать. Это у меня тургор вообще не набирала. Посмотрите, я ее посадила в перлит. В перлите росло, росла табернемонтана, Я у нее одолжила немножко перлита. И посмотрите, какие жесткие листья получились. Я ее один раз полила препаратом HB101. И посмотрите, мне так нравится эта сказка. В перлите орхидеи просто оживают. Не знаю, многие мне пишут, что. В перлите будут расти только воздушные корни. но ну, сейчас посмотрим, что у них будет расти. Этой орхидейке нравится все. Мне нравится в перлите. А вот у меня орхидейка раньше росла в перлите. Я хочу вам ее показать. И хочу, наверное, достать ее и посмотреть, какие там корни. Смотрите, видите, какой растущий большой корешочек. У нее все нормально. тургор отличный. Листики жесткие. Их тоже не мою. Протираю иногда щеточкой. Но не мою. Я не хочу ее потерять. Это черная орхидейка. Видите, я подписала. Черная такая, как бабочка каменной розы. Еще чернее. Каменная роза с прожилками. А это именно темная. Вот. И у нее такая неприятная новость. Я никак не возьмусь Решиться за вот это. Посмотрите, какая у нее напасть. Я уже насмотрелась, начиталась в форумах, наговорилась с девочками. Пришла к выводу, что надо срезать этот листочек. Потому что если эти поры откроются, это никому не нужно. Они разлетятся по всему дому на другие орхидейки. И все начнет грибковыми заболеваниями болеть. Вот смотрите, одна уже созрела, и вот побелела немного. Я сразу думала, это какие-то корешочки растут. Думаю, ничего себе, какой-то новый сорт орхидеи у меня класс. Пускай растут корешочки. А теперь я уверена уже на сто процентов, видите, после вот этого как оно открылось. Ковырять их нельзя. Можно мазать зеленкой, максимум. Но я, наверное, рисковать не буду. У меня такая черная орхидейка одна. Это сортовичок. Посмотрите, какой она ну, молодой листик пустила в рост. Если я потеряю этот листик, ну, так и будет уже. Ну, что ж сделаешь. Зато спасу и эту, и другие орхидейки. Вот я взяла ватные тампончики. И вот такое у меня... Лезвие. Сейчас протру его. А протру я его, знаете, чем? Спиртом. Так как это серьезное какое-то заболевание, не хочу я новых заболеваний, чтобы она подхватила у меня. Поэтому лезвие протру. Кончик лезвия. Хотя и новое поменяли. Но я протру спиртом хорошо и будем срезать мою красавицу жалко мне этот листочек но ничего не поделаешь лучше спасти орхидейку один раз чем потом спасать все орхидейки вот так вот приступим с какой стороны к ней подойти ага вот по вот эту часть ну уже будет некрасиво но что сделаешь О, посмотрите я ж так радовалась думаю ничего себе я вот так срежу листочек поставлю и она корешками будет расти я думала это новый вид какой-то орхидеи ну зря зря зря но зато я спасла и другие свои орхидеи видите а Край вот этого листочка, который я обрезала, дальше нету у нее ничего. Видите? Чистенький он будет. Сейчас покажу. Этот сильно плотный, тоже. Видите, он был поломанный. Я купила реанимашку, но она сильно была красивая. Я была вынуждена ее купить. Видите, он чистенький, там нету никаких бугорочков. И этот лист пошел в рост кор... корнешочки, корешочки. Растут раскуклившиеся, все у них в порядке. А срез я обработаю перекисью водорода. Заливать я не буду. Пшикалки у меня нет, тоже перекись водорода у меня была такая, как пшикала. Я возьму на тампончик. зеленкой тоже не буду, ничем, не ни спиртом. Не хочу обжигать. Вот так приложу. Ваточка слишком мокрая, так приложу, и все, срез я обработала, видите. И вот так я избавилась от распространения грибкового заболевания. Надеюсь, не будет мои орхидейки болеть грибковым заболеванием. Я хотела ее пересадить, показать вам корневую. Но, наверное, не буду ее трогать, так как я ей так срезала все. Давайте это отложим на следующий раз. Я ее повредила. Считайте, она сейчас будет заживлять эту раночку. Ну так нигде больше этих нет. Я так осматривала ее, ничего нет. Все в порядке. Вот, листики у нее плотные, хорошие. Вот этот еще немножко тургор теряет, то опять набирает. И вот так она стоит в двойном горшочке. Я сюда наливаю водичку тоже для влаги. И она стоит у меня на вот этой полочке. Это у меня полочка для реанимашек. А вот эту кончик листика я выброшу. Я такого еще никогда не видела в своей жизни, что такое получается. Это первый раз, сколько лет уже, лет двадцать, Занимаюсь орхидеями, может и больше. Но такого я еще не видела. Ну, ничего, все бывает когда ты в первый раз. Это я выброшу. Спасибо всем за внимание. Оставайтесь вместе со мной на моем канале. Я буду вам рассказывать много интересного. Посмотрите, какая у меня чудесная фиалка расцвела. Большая, крупная. Смотрите, какая она. Вот мой ноготь. Посмотрите, насколько она крупней. Сантиметров 6, наверное. Цвету в море. А этого это вот какая. Тоже цветает, Сказочно. Если интересно, про фиалки буду тоже рассказывать. У меня хороший есть опыт про фиалки. С них я начинала еще раньше, чем про орхидейки. А здесь мои стоят на окошечке орхидейки. Про них. В следующий раз расскажу. Красавица Леодора пахнет мне каждое утро. дендробиум цветет. Желтенькая сказочная орхидейка. Ты я полюбила маленькие миниатюрные сказочные орхидей И сакура.